И всем привет, с вами Дакан. И сегодня мы будем знать, за кого играть. Вы правы. За случайного героя. И мы будем играть за Гулю. За Гульмана. Найкс. Его так звали в первой доте. Да. Вот, вообще не знаю, как за него играть. Блин, зачем Фуриона? О, спасибо, не надо Фуриона. Блин, нет, Медузы я плохо. Вот против вот этого Элдер Титана. Заново. Если получится, я кое-что попробую вот здесь, вот в этих крипах. Я куплю этот топорик и вырублю деревья, чтобы меня обили не троем, а двое или один. Вот такая вот фигня. О, Свен, красавчик! Только он мне стан кинет. А у меня есть первый скилл, пошел в жопу. Я качаюсь, конечно, по книжке, потому что я за Найкса не играл и не скажу, что хорошо играю. Сейчас проверю кое-что, пока загрузается. Ой, ой, а думал лагает. Все, я здесь, я здесь. Оракул, фу, Оракул и Свен, фу, связка, конечно, говна. Я качаюсь по книжке, как я говорил. Покупаем самный топор, танго. Покупаем фаст мидас. Да, конечно, лагает у меня не с этим, с бандикамом. Не знаю, почему. Раз в два FPS падает. Я не знаю эту проблему. Вот что это такое? Вот что это? Вот отрывками, смотрите, FPS 20, да? Вот что вот это вот. Ч ⁇ за нафиг? Сейчас попробую вот эту фигню. О, деревце, отличненько. Здесь можем мансить хорошо. Не скажу, что хорошо, но хорошо. Отлично, руна, богатство. Аршан вроде в шапочке этой, да? Своей новогодней, рождественской, как бы так сказать. Сейчас поформим самых крипов. А Опутшника. Как он повысил уровень? Как он повысил на 100 опыта? Как? Я взял руну. Баунтирую. Невозможно. Блин, тут эти дальние хероты. Вот, видите, вот здесь могут быть, в общем, три голема, вот этих, да, каменных? Вот и все. они только один будет бить. А если что, выть можно тоже прорубить. А если вас ганкают, гангают. Можно вот так прорубить, оп, и все, и вы убежали. Вот смотри, блин, лаги. Плохо, конечно. Немножко буду, буду роковать. Немножко буду. Пойду проверю вот этих, если здесь сатир, санный. Или птичка. Твою мать. Пофиг. А мы пока потихонь потихоньку формируем на мидас. А Омник уже слился. Тупой Ракал. Как я ему нанес урон? Я так и не понял. Но мне вообще настраивает. Почему я это не использовал у него? Ладно, не буду сейчас использовать потом на этого башка. Все равно фуллумана, че мне ее тратить? Ой, че мне ее купить? 51, 52, 53, 54. Не, не успел крипов отвести, не ударили. Тупые сыканы. О, хаста! Путш! Блин! Сейчас посмотрим. А может и не иззад даже. Я так подумал. Так, так, так, так, так. М -м -м. Эй, Дуза, тупой фарм, бесит меня. Вот сейчас три скилл мы кастуем на этого ложка. На вот этого кента. Там в... я никогда в этот лес не ходил. Формить. Вот я Лошара. Вот сюда не ходил, сюда не ходил. Фу, я лох. Такой. Да, конечно. Пудж, молодец, отлично. Быстрей, отводи, отводи, отводи, отводи, отводи, отводи, отводи, отводи. Красного, спасибо большое. Мочим саных големов. самую Медузу надо забрать. Путш, в общем, у меня есть идея. Я кидаю третий скилл на Медузу, а у тебя еще рот замедляет. У меня третий скилл замедляет, а у тебя второй. Можем ее забрать. Ну да. Ну, давай попробуем. Подожди, у меня маны нету. Думаю, вы слышали вот разговор, потому ну, что... я. будет, потом вообще будет легко. Потому что я, я настроил бандикам. Ну, думаю, что настроил. Я не знаю, настроилась или нет. А у нас кто-нибудь соберет в тиме арканы, кроме Омника. Но у меня будут арканы. Да. Ну да. <гас> я иду к тебе. Или я шестой левел наформлю. В общем, фармлю. В общем, да, фарми. Осталось нам монет 700 на наш божественный Мидас. А я тут подумал, может, не играть без лагов? А потом просто комментировать игры, которые у меня, это... Просто буду игры показывать вам, да? Так, думаю, будет легче для меня и, и вам. Но так, конечно, интереснее. Вот, когда... В Прямом эфире снимаю. Ну как в прямом? Ну вы поняли, я думаю. О, ДД, отлично! Медуза забрала ДД. Заебись. Аня не, забрала. Аня не забрала. Я что же тоже говорю, блядь, я вроде Смида ты не уходил. Да просто она исчезла как-то. Я смотрю на мини-мапу. Отлично, нам еще ДД попалось. Мы будем фармить быстрее раза в два. Не раза в два, а быстрее. Отличная такая тематическая карта, да? Беги, беги, тупой, беги, тупой, ДД кончается, смотри. о, о, Быстрее, быстрее. А, лох, лох, фу, куда ты пошел, мансиш, тупой лошара. Два, С трех ударов замочил. Ну ты лох, две жизни оставил, как так можно? О, вот это да. Этого тычку не успел. Блин. Пизять. Пизять. Ой, сорок Этих я успел забрать или нет? Давай, забирай. Тычку да еще. Красавчик. Осталось немножко на Мидас. Осталось на Мидас несколько монет я заберу вот этого волка, мужика. Пара, па, па, па, пара, па, па, па, пара, па, па, па, пара, па. Путь красавчик, молодец. А мне летит уже кура. Это отлично, да. Сейчас возьмем руну. Аду зафармит. Это плохо. А я первый. Путш, давай, у меня есть шестой уровень. Ща, я использую да, только Мидас. маны Мидас. Ща, мидас. Погоди, маны, это Оракул СС. Я его вижу, короче. Ну там вард стоял. Ай, не того крипа съел, потому что за это много золота получаю. А за этих 15 золота. Каких-то 15 золота. Но опыта зато. Опыт, опыт. Потом соберем армлет, Где он? Вот армлет. Потом соберем... Знаете, что? Потом соберем баш или гиперстоун, мне не знаю. Пудж, я могу в тебя залезть. Давай. Ты, если хуком попадешь, будет нормально. Ну давай, постараюсь, давай. Сейчас, пойдем ее. Давай, давай. Да на ее тут видно немного. А ты будешь ботала покупать или просто? Не, не в пизду. Хорошо. А вот она, вот она, видишь, да? Джо. Только ты ультуй сразу. Я... Давай, давай. Ой, ой, ой. У тебя ульты нету, фигово. Ой, ты меня хуканул. лол. Жри арканы свои. Она уходит. Уш... Она уходит. Под... Парни, встречайте. Пусть иди по низу. Она вот так ушла. Все. Она вот так ушла. Твою мать. О, вот она. Вот она. Красавчик. Ну вот и забрали мы так этого изи. Ложка тупого. Хотя мы вообще сраковали, там всякая фигня происходила. Но мне вообще насрать. А, ну пока я не даст. Есть. Вот он лох. Фу, прокал какой. Но когда я убил уже чувака? Я побыл убил, кстати. Да похуй. Ну серьезно, пофиг. Но почему это не ММР? Всегда играю в Фаби просто, да? И всегда нормальные эти тиммейты попадаются. А играю в ММР, саппорты собираются в Кэрри. и вот всякая такая фигня отводится. Или мы тащим-тащим, и все. И все равно сливаем катку, как-то не понимаю. Время. Время. Время. Что, 11 часов до полудня? Что? А, понятно. Доформлю на ПТшку. И начнем армлет. Но это моя сборка. Вы хотите вообще хоть как? Мне без разницы. Хотите по моей, хотите хоть по какой вообще? Я просто вот по магазину, как здесь есть, только я сначала собираю армлет, потом вот это, потом герасу, потом просто баш. Если есть там Мартра, например, во вражеской команде, я собираю, знаете что? Какой-то звук был просто. Знаете что я собираю? А, не помню. МКБ. Там еще на себя ультик все. Ну вот, как я и сказал, ультик все. Да фармим по КД вообще. Нога болит. Просто так, на прикола. Бум. Бум. Бум. Гульман вообще хороший фармер. Но фармит хорошо, но я не умею. Вот смотрите, путь тащит. Она ультанула. Не, даже она не ультанула. Просто я фармлю, просто фармлю. Да, да, да, да. Будем гангать. Не знаю, будем, будем, будем. Просто подпушим линию. Я не знаю зачем. Даже если скажут зачем, ты это я Я скажу, я пушу, для прикола. Неправильно, нужно было вот эту наксить. Фу, ело. так 8, так что что? Я просто пушу, видите? Я мог первый скилл включить, но мне маны жалко. Изи. же зачем ты не сможешь фармить? Давай, вайпер! Блин, дайте мне хоть ассист. Стой, вайпер, стой, варпер! Отойди, вайпер! А где крипы все? Десятая секунда. Стой, не бей, не бей, не бей! Ну зачем ты отвел? Мог он нет, нет. <свес> Мышка отключилась. Ладно, не суть, не суть. Просто можем спокойно танчить. Я пока пойду вот сюда вот. Тут 10 десятый Этот лошок один. Да я тоже десятый. Тут желаю тебя залезу опять. Хук во тьму. Та-та-та-та-та-та-та. Ну почему? Как он бесит меня. Вы что такое? И сам отдает ему приказ на Ух ты! Пацаны, это я только что сам заметил, или что это такое? Смотрите, у меня есть контроль. У а? меня это такая фигня, что я могу, короче, это путь... только путь. на этих, на нейтральных э, крипах, либо на любых других крипах, короче. А то я первый раз увидел. Да это только вот одно, вчера, по-моему, было или сегодня. А, да, нельзя использовать на героях вообще. Вообще прикольно. Взял крипа и пошел па па па па Смотрите, смотрите О, о, о, ооо ооо фу. ооо ооо ооо ну, омник. Отлично. Изи, изи, изи. О, это я убил. А, я мог трипл килл? Ничего себе. Формим на гиперстол. Ой, давайте пушить, а то мы мисс что-то отдаем. Прикольно так-то загули, да? Да мать. Ой, еще я армлет. Подключаю его на один. В принципе, можно у меня... есть. ...что есть? Пять кнопок на мыши. В принципе, я могу настроить. Настроить сейчас. Нет. Эй, путь. Хо-хо-хо-хо-хо. Действительно Невозможно. Невозможно. Давайте пушить, короче. Почему оракул не кидает Ульту на Свена и Свен не идет всех разносить? У Свена почти такой же закуп как и у меня, только у меня есть ПТшка и щиток. лучше Я не смогу вылезти тут эти, тут дуза всякие. Ой, я промахнулся немножко. Давайте, залетайте, чё? Тыч, тыч, тыч. Где он? Понятно. Все понятно. Размен 4 на 5 вообще плохо, пацаны. Как вы отдались? Я так и не понял. Пойду поформлю. Ты ты ты? Я сначала башер. Не я потом террасу после башера. Это для скорости. Где наш Башер? Рошана? Ну я не против. Ну, ну давай погнали. Сейчас я это прошу. О, если бы можно было влезть в Рошана, я что-то ступил, да, немножко? Сбейте кто-нибудь ему эту фигню, вы поняли? Линку, в общем. Какой-нибудь.. скилл? Ща Сейчас аппарат подает. О, аппарат сбей первым скиллом ему Линку. И третий скил на всех кинь. Первым скиллом на него, первый скилл, первый скилл на него. Ну бей его, бей. Пока на он третий скилл. А, все, не успел. Звейте, Линку, мне нужно не О! Не можем. О! Мне может. Спасибо. Стой, не вылазь, пуч. Блинк! О, красавчик, красава просто. У меня просто жизни 100. 120. Давай! Как? Так... Лучше просто выхукаешь одного и убьем. А, это да ПШУСЬ. Ну просто, да, отлично. Если бы я в лез, я просто быстрее еще отригенился. Быстрее. Я паразитировал его. Понятно, почему путь такой стал толстый. Это я в нем. И швы. Понятно. Все, смотрите. Ты-тырит. Во мне, Его. Пошли, путь же залетаешь, короче. И все. И разносим их. Или одного хотя бы. Вон, нас четверо мы заберем спокойно. Блинк, хук. Не знаю, там, наугад. Во тьму. Где, опа, джигурда? Да -а -а. все, он ушел. Подавай этого ложка. Зачем выходить, у меня Смысл. смысл. А Хух, -а -а. во тьму. А у тебя нет хука? Да, когда? Он там пошел, я думаю, да. Где он бродит вообще? Машин, О, вот он же гурда. Он опять выльду свою. <свен> <свен> Ой, не я забрал свена, свина, свена. Смотрите анекдот. А, блин. Зачем я это сделал? Нужно было его, это. Я анекдот вам покажу сейчас. Так он уже с нормальным чулочком. Там, с толстым таким. Вот, например, вот с таким. Видите, да? Смотрите. Оп. Опа, видали, как я отхилился. Видали просто. Эээ, спасибо. Даже не понял, чем мне сказать 500 монет, потом потом включу первый скилл, и потом включу вот это, и буду душить. Сон сейчас будет какой Адуза так ничего не нафармила, вот она тупая. А у меня Его, пошите, залетаем, что я боюсь-то их. Смотрите, Свен, смотрите. Я что не включил эту? Падок, у меня это еще есть. Давайте забираем ЦМ. Телефон. Блин, телефон звонят там. Ой, какой телефон в дверь? Пацаны, ща, опять сек, опять Парни, извините, я сейчас быстро... Всё, я здесь. Я здесь. Все, я здесь. Менты вообще приходили. Что-то там. Отключу. Ща, короче, все. Использую медас. Смотрите, сейчас пуф, изи. быстрее бери крутой да спушил спушил возьмем кирасу прикольный бак видели Третий скилл и ульту и увидели что произошло я отхилился на таких low хп на таких low хп сейчас мне будет башер или я буду разносить просто изи Зачем могу управлять кайфом? Ой! Я что-то ступил немного. Что-то не, почему-то не включил армлет и первый скилл. О, аракум просто разузлился. Давайте, значит, сейчас уберем... террасу, да. Сейчас, террасу соберу, в кого-нибудь залезу, и там будет и броня, и скорость в атаке. А -а -а, зачем он так собрал? Зачем ему вот эта вот фигня? Зачем ему худ? Собрал бы, знаете, что? Не знаю, что-нибудь другое. Брал бы Аганим. А, он собирает Аганим. Пусть полегче. Ну, это Шопманка. Смотрите, сейчас такой замес. Такой замес. Такой нет замеса. Типа, она ультанула. А, мне пофиг. Вайпер, ты моему фарму мешаешь. Ты у меня два крипа забрал. Ты тупой лошара вообще. Че и про фраги так говорить, не то, что под крипов. Да он у этого на стиле лоподжа. Прикольно, да, It's... яша ярчит, красава. Давай Свен заберем. Он БКБ варит. Ульт на него. Ульт, я вылезу. Ну вот почему. Вы ну вот видели, я вот затащил, ну я вот это затащил. Сейчас оформлю вот на это броньку. Отлично. О, ты почти, почти. Не, я не могу, я не могу. Я не могу тебе ничем помочь. Там толпа. Изи, начало. путь беги. Очень беги. Красава, красава. Почти. Так, разбираем другого. Свен, пошел в жопу. О! Беги! Инвис, инвис, быстрей, красавчик, мало. Затащили, затащили спасибо <смех> а у него <смех> <смех> почему я его не собираю? никогда а мне пофиг у меня своя сборка у него своя мне еще немножко на керасу осталось тарапапам парапапам -пам, пам пам пойду ка заберу тупую 110 185 <смех> <смех> Видали, у меня есть уже кираса. Соберуте, знаете, что я вам соберу? Супер баш. Супер баш. Она отошла, тупая. Вот она, тупая. о, -о, -о, -о, -о. Да я же в первом скилле. Не, в принципе, могу на развороте, но опасно, опасно. та <таспоррел> та да та да, <да>, да, да, та <таспоррел> да. Спокойно вообще, да? Изи. Не, я боялся, что Медуза что-нибудь сделает. Хочу что она сделает, но она меня и так ульту потратила. Изи, изи, и изи. Да Свен, он тупой. Я антисиловик. Вот он вообще дурак. Как так можно? Так у меня маны вообще нету. Сейчас соберу баш, просто буду так разносить. О, спасибо, Пуш. Думаю, вы слышите эту игру. То, что я настроил. Наконец-то, хоть одно нормальное видео где я почти все комментирую. А то что ты сижу? Ля-ля-ля, ля-ля. Ну почему меня? Ну почему? О, спасибо. <пух> Буду я еще использовать там, знаете что? Оракула убью. Да он ульту бесит свою. Ульту хера чичит свою. Тупой. Бесит меня. болт я поэтому не тратился на него третье он меня мочит пацаны о парашан. пацаны это изи гадка -гад -гад. <связывается> <связывается> <связывается> медуза ультует не могу ничего сделать Тык, тык, тык. Ну зачем? Давай, Рошана. Только мне хотя бы оставь Егис. Сможешь ему сбить Егу? Кому? Мне сыр? Мне сыр или чё, типа? Или аегу? У <звук> <звук> меня аегис, понял. Понял. Супер Баш, немножко до тебя. <звук> ну кто вот так фармит, фармит, не дофармивает. Сейчас еще все ливнуть и не засчитают статистику. Че за ракал? Зачем мой БКБ? Он тупой дебил. Смотрите, еще сейчас вот этих формов, Этих крипов заформлю, Сделаю вот так. Так. Смотрите, сейчас будет... Тара-та-та-та. -ра -та -та -та. Сразу рапиру покупать. Меня хоть один раз или один раз. Дострою уровень. Пара-па-па! пара па, -па, -па. пара, -па, -па, -па. пара -па, -па, па У меня есть оегид, что я их боюсь? Я и не боюсь, я просто... Ой, Кто тут тащит Вайпер или я? я тут еще чё они будут ой как это какая была ошибка то Бум. какая это была ошибка добавки Трипл Кайл. Тара та та та. та та та. Стой, а пагу! pago, а пожалуйста. О, oh, ха это еще не сбили, а Пацаны, это рампага. Ты ПКМ, нажми на свой первый скилл. И не надо будет нажимать. Давайте я сейчас сделаю свой маленький баг. Смотрите. Вот так пошли. Спасибо, пуч. Давайте сделаем мега крипов. И будем убивать фонтан. Надеюсь, кто-то из вас тоже сделает там фагу. Ну или я. не бесит меня о нет а так у меня егис чё на развороте я им надое та да. Возьмем мы, сейчас будет тараска, тараска, тараска. парапам, какой я радостный. У меня есть рампага, рампага, рампага, рампага. Сейчас мы, знаете, еще соберем. Че мне собирать? Я даже не знаю. Full level. И чем мне покупать? У меня есть этот. Это да просто саппорты. Молодцы. Лайк просто. Стащили катку. Рампага. Да, пацаны? Это просто жесть. <гас> алибарда. Просто стан, алибарда. Они даже бить не смогут. Я думал, он сейчас умру, а у меня ведь есть кое-что хорошее. Я еще уклоняться буду. Фу, фу, фу, фу, фу, фу, фу, меня забирают. Фу, у меня рампага. Ой, фу, у меня айе. Опс, фу, у меня тараска та ра та та, -та. На развороте. Тыч. Я не могу быстро бежать. -у -у -у -у -у. Купите кто-нибудь этот. Гем. Понятно. Я куплю Рапиру. Заменю его, знаете, на что? На Мидас. Че мне этот Мидас? Мидас. Да просто красавчик, да? Пацаны. Спасибо за то, что отдали рампашку. За то, что отдал мне рампагу. Смотрите, я могу им управлять. Много, много, много он сделал. Я ему могу забрать вот под, под этой фигней, Под самым тавером. Я под самым тавером могу его забрать. На меня идет петух. Я его убью. Чего я его боюсь? Понятно. Два стана и крут. Тач, куру? Блин, медуза. Вайпер, куру. Да что они творят? Дайте я отхилю с моей тарасочкой. такие замедленные. Да как он угадал просто, мне Тащер? Че так долго? Сон. А, так это сон не сам ударит, я проснусь. Да вообще, я продам этот не даст, он мне не нужен. Давайте спушим лайну. Фу, меня бьют. Да, я не замедлен. Я не могу, мне сделал Оракул фигню. Ой, Пудж, столько станов на тебе. Да танкуй, не боись. А, да у тебя еще Тараски нет у них. Смотрите, смотрите. Бум-бум-бум. Тыч-тыч-тыч-тыч. Куда побежал? О, ууу! Да я еще не купил пропирку. Пацаны, 19-2. Изи, кратко, рампага. Я зло. Я зло. А что мы купим? Алибарда я хотел уже купить, да? О, я купила, левада. Все. Да мы просто их вдвоем с их разнесем. Тут вот у него нет ульта, например. Ну вот что Вайпер творит. Сто да меня КД, я не могу. Ой, меня разносят. Ой, меня разносят. Да просто иди. Ну чё я замедлен? Вот чё это? БКБ собрать? Чё я лох такой? Да почему? Ай-яй-яй О, я убил все равно элдера. Стой, не пуш, не пуш, не пуш. Смотрите, я сейчас обойтаминдовать. Эм, ты в любом случае не успеешь. Да, я знаю, тут Трон с пушем. Всем спасибо, пацаны, за просмотр. Да, это была крутая рампага. Всем пока.